Печалку. Да не давай. -а! А -а -а -а! uh! Команда! Мы на мажоре. Оу! Работаем, работаем! Ребятки, всем привет! Меня зовут Эрик Шоков и сегодня, спустя три года, мы снимаем вторую часть буткемпа в квартире. Что это означает? Я зовут 5 человек со своими компьютерами, мониторами и девайсами. И мы начинаем катки в ватной комнате. Насколько это круто, насколько это атмосферно и насколько это хуй? мы сейчас увидим. Это мегараж со своим компьютером, со своими девайсами. Господи, посмотрите на его ужасную клавиатуру. по длине. Мега -салам, У тебя, взял... может быть, клавиатуру вот до сюда ты бы еще сделал. Вот так просто в живот заходит. Ну а зачем тебе клавиатуру с нам чувак? Ты что, бухгалтер? Но я взял то, что в руку попало. Ну что поделать? Ну, зато коврик хороший. Коврик хороший, да. Что это с монитором? Посмотрите на этот размер и на этот. 27 в КС играет. Ты точно в КСе? Ну да. Что у нас? Моу. Я вижу да. то, что ты сидишь на очень серьезном коврике, который называется Артизан. Сколько да. ты за него дал? Не помню. 1010, наверное. так. Мышка. Dark Project. Идеальная клавиатура. Приятные свечи, Их просто не слышно. Максимально кайфовый девайс. Последний, последний тиммейт на нормальном компьютере. Это у нас жесткий. Привет, ребята. Здесь у нас компьютер за полмиллиона рублей 4090 видеокарта по девайсам TKL клавиатурой Я раньше кайфовал от нее, но когда я пересел на Dark Project Я не перебываюсь, мне реально больше нравится теперь Dark Project Новая Viper V2 мышка, на самом деле очень крутая Очень она мне нравится, я сейчас как на Main перешел И как у Novo, у меня тоже артизан А ты не хочешь, Эрик, рассказать про нормальные, реально мощные коврики? Речь идет про Dark Project коллаборацию CyberShock Смотрите Сегодня я получил этот коврик 13 января был релиз 2000 рублей Но вы получаете максимально приятный коврик с нашим логотипом Наш первый релиз, который скоро будет цениться очень сильно дорого на рынке Поэтому можете закупаться прямо сейчас Моя первая катка будет сейчас Именно на этом коврике Ну что ж, я предлагаю приступить к самому важному нашему игроку в этом ролике Это Кекс Он играет сегодня, к сожалению, не на компьютере Он без компьютера но это будущее. это будущее, это будущее киберспорта. Он играет на Steam Deck. Смотрите, возможно, он сделает как минимум три фрага. Вы понимаете, насколько это сильно? Я предлагаю начинать ролик, но без твоего лайка мы это не сделаем. Поставь лайк прямо сейчас. Спасибо большое всем. А сейчас мы запускаемся в КС и начинаем. Е я решил сделать из публикации роликов праздник, поэтому их будет сопровождать регулярный розыгрыш в моем телеграм-канале В прошлый раз мы разыгрывали коврик коллаборации CyberShock и Dark Project. Победитель уже известен и опубликован А сейчас объявляю новый Мы разыгрываем 5 ключей от кейсов танцев и эмоций и 5 премиум подписок 10 призовых мест Прямо сейчас приходите в телеграм-канал и участвуйте, там всего лишь 2 клика Ну а мы идем дальше Короче, давайте не давать каждый раунд да, да. я, буду, я буду вставать каждый раунд Б смог дали. Потару, потару, потару. Потару. Потару. Потару. Потару. О, убили, а -а -а! убили. Ура! -а! Команда! Ура! Э -э -э! Команда! Команда! Бэ! Бэ! Боже! Боже! О, да! Ура! Это лучше каждый выше. Какой коврик себе шел классно. <рискнут> Убил Шок. О -о -о -о. Где последний? Вообще не Под ⁇ м, Подъем! м! Это... Най! А, команда! Постоянно работает, работает! Работа. Это ФСБ, помогите! Поймаю. Да! Не-не, ФСБ нет, что за где гидр... его? Трой-шорт, трой-шорт будет! Трой-шорт, трой-шорт это, это! Откуда? Он там стоял? Нет. Карпин, карпин, да! С бомбой. Я сайвить два лонг... брат! А, это у раунд, брат. В мы с этим? <с pone> позор! а! А! А! отбиваем, А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! Нет! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! Long, long, long Good Sonny, you're good, guys Good, guys Two long, two long We got out of B Backlit I killed B The door is coming The door is coming The его знаю, чайшая, ребята, вон поставлю. Найс! Левчайшая, ребята. Легчайшая. А, меня повысили! Но меня буль. повысили! Я я собрал. Меня, собрал. меня повысили! Я сыграл на фёрстайбе каким-то чудом. Мне понравилось, потому что вайп дружеский. Даже после проигранных раундов мы как бы клочки давали. Это очень хорошо. Спасибо, ребята. Я не знаю, на каком месте там не знаю. Я как не как знаю. знаю, я не могу там открыть. На <laughs> последнем. Все, полетели, гайси. Погнали, погнали. Будки, а посмотрите! О, как они узнали! Да, как! Андрей Ди! Упал, упал! Иди, иди, иди. Блин! Кон! Кон. Да, я чекаю, чекаю! Да, я куплокое! Это похоже, Б! Это Б, походу! Я взлетал на медл-пика! нормально, пожалуйста, не было! Мидл-пикаем? Давай, Мидл-пикаем, да! Бокс стоит! А, двое холодильник. Нормально. убил Т. тот ми. убил, Т. Т. Bam. Bam. Апарты, апарты! Нет, и... это невозможно. Еще Что? один. Бля. Да, блядь! Два, два там! Один, один, да? Один, один,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 Ребят, работаю. Ребят, не проиграли, не проиграли еще. Размер. Джангл убил. Я хищну убил. Б чисто. Тайрус! Есть! Найс. Ура, ура! Команда! Хороший. Убил! А, да, да. Да, да, да. Убил стенс! Убил джангл! Бля! КТ! КТ, брат! Был справа, остань! Ааа! -а -а -а. Время, бро! А -а -а. Давай, Дань! Тихо! Давай, Давай за ним! Сучка, я не пойду за ним Бляааа Андерсерс, у деполте За деполтом, за фаербоксом Двое, трое, три, три, три, три, два у деполта, два у сайта Ребят, раунд надо брать Деполт, деполт видишь депол, Ай, ай, ай, первое положение нашей аламанды Мы заработаем бутерку Давай, плюс свой надо, плюс свой парни У меня нету В Плюс джойстик Backside, нет! Ой, бля.. Вау! Да он где улетел! Оооо! Тут учебник! Тут учебник! Тут учебник! Взял, Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Набереги! Нормально. Набереги! Набереги! Набереги! Одинар. Либо метр, либо метр. Откуда? О, чем, Что же нам сделать? В чем В наша ошибка? Так. Нам нужно выглядеть. Печалку. Победа! Победа! Победа! <рех> <рёпия> да, да. Б... Убил. Да! Да, да, да, да, да, боже, победа! А, давай. Давай. Ну как победа? Нормально, но ничья это... тоже хорошо. Победа! Все, ребят, проходи дальше, нам нужно еще одну катку выиграть. Еще раз. Гобсил, Гобсил, Мидл Пуш, Гобсил, Мидл Пуш, Гобсил. Давай, push. давай, давай, давай, работаем. Давай. Это Б. Убил. Убить его. Да ⁇ свой род, блядь. Нет, нет. О, какой ужас. Ч ⁇ рт, парни! найс!!! Ой, возьми. ой, ой, ой, хотите? ой, ой, сыграет один. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, убил. ой, убил, ой, На! это не Ай! это я. Хорош, брат. Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Я Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Попадите, Я попадал должен. Рампа лонг сайт. Боже, какой ну. Убил авик. Одного убил. Най! Сайт туда, сайт тут! Сайт, живой, Убил сайт, убил сайт! Ахво! Ахло! Время! Это чемпион мира! Позорный Стинг Д. Работаем, работаем! Ага, тайка! Вот, у меня. Промах! Ага, Это там, там Работаем. Good job, рабочая, рабочая. Uh. Ребята, что могу сказать? Эмоции зашкаливают Это классная история и я вс... Боже, мы как в садике стоим Всем советую, попробовать так с друзьями Если у вас есть возможность Собрать 5 компьютеров, я думаю, это не так сложно Офигенно! Ну, очень мне понравилось, ребята. Ребят, а помните, помните, когда мы собрались в круг и мы закомбечили? Да! Давайте еще Что раз. Так? Вот так мы сделали руками и победили всех. Такого нигде и не было. И мы качали победа. Раз, два, три. Победа! победа! У -у -у! Спасибо У -у -у! большое всем за просмотр этого ролика. лайки, лайки. Лайки, подписку. И, да, и кол колокол. Подписка на Телеграм. Подписка на Сабишок. Премиум подписка за Педоров И выбивает кроваки с танцами на Сабишоке прямо сейчас. Пока.